И всем доброго времени суток, дорогие подписчики, с вами я, ванек и мы с вами продолжаем проходить Saints Row 2. Святые с 3 стрит 2. Вторую часть Saints Row. Я так понял, первая часть исключительно была для этих. для консольщиков, а она не для ПК шников Я не нашел первую часть на нигде, честно говоря, для ПК. Saints 2. Загрузка. Идём. Идём. Идём. Идём. Идём. Эх ты завтра, блин. Остаться дома, ну ничего. Так, не ну реально лагает, но скорее всего это потому, что я записываю уже не первую серию, и у меня комп ну он просто не справляется с тем, что я не первую серию записываю. Мне нужен авторитет. Денвиль, Денвиль, Денвиль. Варисти. Лафуреса. Так. Отремонтировать машину. Так, сейчас. Завтра Танюшка не придет в Альтаир, потому что они снова идут на мероприятие, посвященное аниме. Да, это я понял. Она и меня позвала, блин. Ага. Ну, сказали, после Альтаира. Ага. Так, мне нужно, ну, это, ну... Так. <сих> ладно, ладно, ладно, ладно. Так, не, на Е надо, надо, на Та посмотреть. Миссию, миссию. Не, эту миссию не пройдем. Эту миссию вот эту вот. пройдем, попробуем. Хотя бы даже попробовать надо. Да. И вот так. Значит район ну значит тогда втроем получается после тыра так на эскейп далее так ну не знаю короче а хочу ли я вообще на не ну я конечно а и хочу на этот мероприятие пойти но не знаю может и не смогу короче ого это это чё? Это чё? Так, чтоб это на Е выйти. И вот тут вот, ну, так. Насилие. Нанесище в собственности 2500, 20, 250 тысяч. Ну, так. Я бы на самом деле, наверное, сказал бы, а нафига вам нужен я? Наверное, лагает, потому что я уже не первое видео за сегодняшний день записываю, и... А, ай, ай, ай, ай, ай, блин. Не, ну, повторить, конечно же, повторить нужно. Повторить подработку на Enter. Отправляйтесь в Сейчас Даунтаун надо. I... Тут еще есть, на самом-то деле, много миссий. А в было были миссии с полицией, были миссии с этим, с, э со скорой помощью. Я, кстати, не показал вам, ну и, наверное, не покажу. Миссии со скорой помощью. Не, ну, лагает, конечно, ну, так чего хотели, блин, игра уже давно вышла, давняя. Офигеть, насколько давняя. Даунтаун, нижний район города, так? Или вы чё, мне по даунам что ли, назвали, мне? Короче, либо даунтаун — это нижний район города, либо даунтаун — это вы про меня сейчас говорите, что я, блин, даун, нахуй. Если бы меня бы не оскорбляли бы никто, то я бы даже, наверное, такого слова и не знал, о чьё. Васаби. На васаби поеду. Варасити. Поэтому я на Васаби, реально. Если бы не существовало бы такого слова, как Даун, то может быть я бы и не знал про то, что Даун это нижний, а Даун это город. Так, на Е. А я уже чули ли? Ай, блин, меня пикап сбил, Либо я не понял что-то, либо меня реально сейчас данным назвали, блин, в этой игрушке. Либо это меня сейчас данным назвали, либо это я что-то не понял. Скорее всего, это реально, я что то не понял. Я не хочу вас, извините, я милицейский, но я не вас хотел. Вы мне нужны пикапы. Мне не кстати, музин нужен был уже. для задания. Я хотел миссию контракт на убийство хотел один сделать, ну но... конечно же, видео игра лагает. Но это чу, это че не поделаешь, только с теми людьми, у кого она не лагает. Ну не ну. Конечно же, если включить нормальный такой комп, нормальный ПК, который у Мистера Чизера, наверное, есть. Хотя, я не знаю, может и нету. Вот когда оно мне не нужно, они всегда есть тут. А когда они мне нужны, эти лимузины... Их никогда нету. Почему так, а? Почему они всегда есть, когда их нету? Когда их не когда они не нужны? Мне нужен был лимузин на миссию сог... эту ограбить. Да, черт. Вы мне тут не нужны вообще-то. Вы милицейские. Едьте, пожалуйста, нафиг. Вы тоже едьте нафиг. 200... 122, 126, 120... 127, Ай. не выполнен третий уровень, время вышло. А мне нужен был 250, ну ладно, ютубер с загрузилась, вторая часть, но ну, не загружать. Запсить просто надо так... М -м -м. Дождаться, пока 366 этих данных загрузится и все. А ч ⁇ я реально ютубер слайф еще раз закачал себе? Так, а, и хентер. в район Project. Паун Так, хотя бы город узнаю получше. 250 за... А насколько это роскошь, а? Да... сбил, Убили. Повторить подработку, ага. Ущерб собственности 250. Ну, не, ну тут хотя бы на месяц загрузились. говорит, ну ты нужен для того, чтобы я прошел ту миссию. нету больше того, что можно было бы разрушать, а что не моё, что мне не нужно. 250 и 2.0. Ай! 2 минуты 0.6 оставалось до конца. Итак, насилие не выбран. Вы мертвы, подработать ну, учет то типа того. Отправляюсь в даунтаун. Разыгрался, ребятки. Я разыгрался. Разыгрался, я, ребятки. Разыгрался, я, ребятки. Я разыгрался. Вот когда не нужны коллекционные машины, вот они вот. А когда они не нужны, значит, вот их, где их носят, да нигде они. Вы меня догоните, менты, ага. Вы меня догоните, для начала. Ультер, догоните меня для начала. Это не милиция, это Ультер. По идее, они страж порядка в этой серии, в этой часть, точнее. Ай! во второй части по идее ультра да и в третьей тоже ультра страж порядка вроде и в первой тоже я не знаю я не играл честно говоря и не хочу проверять это но ай когда вот так всегда когда они нужны их нет, когда они не нужны они вот тут мы а ты нас искал нет я вас не искал когда не нужны когда они нужны лимузины эти черные вот они мы тут а когда они не нужны вот это вот парадокс игр весь такой парадокс игр парадокс игр не только Row, но парадокс игр gta парадокс всех игр вообще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 Пока залазили в машину, что ли, блин? Повторить подработку, конечно, повторить надо. Рэн Проджект. Ну да. Мачете? Не, ну, мачете мой, моё. Я реквизирую вашу тачку. Ага. Ваш транспорт. Реквизирую. Бутлегер. Да блин, да я рядом уже с этим районом был. Нанесите ущерб собственности в общей стоимости за 250 тысяч. И где джип где джипы я ничего не делаю ребят, чтобы вы знали я не делал ничего ничего тут не делаю чтобы был звучок такой бим, -бим, -бим, -бим, -бим, -бим, бим я ничего не делал тут реально здесь 24 так 255 и 83 260 Пройдено. Насилие выбор уровня. Уровень 3 пройдено. Наличных и 500 и авторитета. Первый уровень практически заполнен. Открыта скидка на устройство жилья. Готово. Авторитет нормально. Район Суберс. Чебыж, так, на, так, надо на, так, посмотреть где э, а, а, а, а, а, офигеть, как далеко-то он. Па-па-па, па-па-па-па, па-па-па-па-па, па-па-па, па-па, -папа, папа, -папа, папа, -папа, папа, -папа пап. я ликвидирую вашу, ликвидирую вашу машину. Мне она просто очень сильно нужна, и все. Папа, -па -па. как он далеко этот субурс райончик. Он вы не представляете, ребят, как он далеко. Если бы он был бы недалеко, я бы сказал что он недалеко, он далеко, то Ну. Но... На записи, конечно, лаги бывают, присутствуют. Ну, потому что, ну, это мой комп, это уже не новость. Что на моих компах, на всех, на... Будь то хоть Айсер, будь то хоть Ленова. Тот прошлый, который мой канал прошлый. Спасибо, здорово, Китамура. Кун. Анимешник Кун Китамура. Спасибо, здорово... Ультур. дом. Дом ультра. Я хочу тебе до второго левела прокачать просто. До пятого уровня насилия и хочу до второго уровня авторитет. Не, ну вот. Разрушаемость у... У объектов тут тут есть разрушаемость деревьев. О, это игра супер супер супер супер пупер. Это вам не GTA, где разрушаемость объектов нету. Миллиметраж один. Миллиметраж. Миллиметраж два. Миллиметраж миллиметража не будет наносить учерп собственности эм, в районе 50 тысяч так на чтобы уничтожить вещи вы получите бую. вы должны разрушить седан так все седан вообще. То, что я хочешь найти дан, вас не ебт. Ребятки! То, что я хочу найти эти данные, вас не, не ебт, никак. Извиняюсь, ребят, короче, самат, но.. Это Ронин. Ронина не нужно. Не это не нужно. Ронина тут на меня охоту выдвинули мне, на охоту вы, выбежали, выбегайте дети! Ай, сбили, девушка-кошка, меня сбили, ага, еще раз. Ну. Насилие, выбор уровня четвертый. Ну, выход из подработки, потому что я уже подработку эту сделал. У меня уже есть первый один уровень авторитета, я могу... Сейчас, могу... Сюда... Нет. Крюков, так. Блин, постотика. 4 Power. E. Yeah. 15 тысяч Феникс. Вортекс, 15... Короче, мне пока что на Феникс хватит. Ну и все. У меня так 8. Ну ладно. Если бы, знали, что у меня есть уже машины, вы бы так не говорили бы особенно. У меня есть и феникс ваш, у меня есть и вортекс ваш. Чтобы ты вышел. Нет. Нет, тут в это именно я если по подработке катаюсь, то не сбиваются вообще никак. Вот одно отличие от GTA. В GTA все деревья, все деревья стоило тебе только написать чит-код на силу. Сейчас пос попробуем котут. Так <свист> <свист> <свист> Ну написал легендарный чит-код для GTA. В GTA чит-код Ям был легендарным, а в этой игре не, не легенда, Нет вообще легендарных чит-кода. Эй, вот он. Факт. Не, ну, лагает, ну да, ну а что сделаешь-то? А? Если он лагает. Ну, ничего не сделаешь. Просто я рад, что оно скружается хотя бы. И все. Это... Крепость Ройна. 8800... А <соединяющие> понял. <соединяющие> Пора надрать эти зайцы желтозады. -за желто Хотя а же, блин, по-доброму, по мирному разойдись. Хотя а же по мирному с ними тут поступить. По мирному хотел с ним сказать. Ройна, идите-ка вы отсюда нафиг. О! Ну, ну нет, спасибо. Извините. Бабуля Джейсон. Джонсон, извините меня. Те же с вами я по-любовным разойтись еще? Ронина в стрип-клубе. Поднимись наверх, убейте, и Ронина в так. Приватная конта. О, пожать, вачик. сейчас приляжу, блядь, отдохнём, нафиг. Да? да, хотите не так сказать, но нет. Вы свободны. Так, нет, сейчас р на а не, ну вы свободны ну бегите чё Давай, девочки. Блин, капец, спряталась. Конечно, понятно, где. Спрятаться просто капец, где непонятно, не видно. Ну, я, конечно, говорю, это не для себя, а для вас. Капец, непонятно, не видно, где спряталась. А? Не, ну, вы сейчас свободны. Ага. Поднимитесь на крышу и уничтожьте подкрепление. Ага. Извиняюсь, девочки. Так, это что это? Нет, это нет, это нет, это нет. Это не подъем на крышу. Так, это не подъем на крышу. Это не подъем на крышу. Так, а, тут сюда можно было бы. Великая просто... Великая миссия это. Величайшая миссия. Убийство одним ударом. Борду, как борду брею мою. Ах. Их осталось тут трое. У нас оставалось только трое. Из 18 ребят. Ну ладно. Где так, последний, 13-ый, Так, стоп. А, а, а, последний, ты снизу там, щас, сейчас щас, щас, щас, щас. Тебя отсюда вроде бы... Ай ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, да, поднимайся, ты босс, блин. Всё, 13-13 убил. 13-ый из 13-ый стрип -клуб. Ройна стрип выполнено Налика, плюс 1000. Открыто за район захвачен. Мистилейн. 500 ежедневных поступлений район Володень. 15 45. У вас достаточно авторитет, чтобы выполнять другие миссии святых. Так. Я... Ай, опять, наверное, на Ройнов пойду. Хотя, может и нет. Не, может и нет. Потому что ну, мне, честно говоря, надо едает немножко одно и то же делать постоянно. Нико. Ваказащи. Машина так называется. Я не матерюсь Ребят, я при вас не матерюсь Так, рунны или братство или... Так. Так. показащий О, может быть, это купить? 5000. Так. За пять тысяч, ну заграничная мощь, ага, купил. Опа-па-па-па-па-па-па, это мой магазин, это мой магазин. Почему ты на моем пути? Это мой магазин, это мой магазин. А, понял, что мешает не пройти... Это моя точила мешает мне пройти. Ага, так. Это мой магазин. Это мой... А, не, блин, это мой магазин, но он с тачками. А у меня на 13 тысяч нету еще не хватает. Многовато. Так. Многовато, чего не хватает у меня на 13 тысяч магазин. Так. Показающий. Руининов. По объ ⁇ пойдем. Я предлагаю вам еще на одну миссию с Ройнами Так, если это не крепость, то что это так? Или это все же... Миссия, миссия, миссия, миссия, миссия. А вот крепость у Ройных тут. Не, первым делом я предлагаю на миссию поесть, потому что ну, крепость мы потом сделаем. А миссию-то как? Миссия-то, ну, ну, будет нужно еще, Ой. Не может эта миссия рядом с домом Гетто, а? А это вот Ронина, кстати. Дракончик. Не, ну это миссия с Гетто. Где я отправил его в магазин. Он тоже был уже вернулся? Кто это, мать его? Ну это наш гость. Я понимаю его, когда он проезжал, проезжал по нашему газону. Хочешь мне что-нибудь рассказать? Иди к черту. Это было не очень вежливо. Джонни, это новый стол! Извини. Так, почему ты здесь? Что бы со мной не делал, это даже не половина того, что сделал со мной мистер Куджи. Ой ебан. Он, когда он приезжает, я лучше сдохну. Агам, Джонни! Это отмоется. Так-то лучше. Да кто он такой, это Акуджи? уже, Акуджи. Отец Шогу Акуджи. Ублюдка, который управляет районами. Хорошо, так кому это на, интересно? Рассказывали, что он делал в Японии. Лучше об этом не знать. Не дать Ройн дограться до укрытия святых, так. А, блин, ай, черт. Перезапустить миссию, так. Не так, стоп. Рэй Кастер Да, блин, стилпорт, блин Прибыло еще больше Ронинов. Да блин, Я да. <сос> не могу одну руку управлять и другой стрелять. Мне нужно либо одну управлять... Ну, левой надо... Надо было бы... Пр пр правой управлять, но лево стрелять, ну а у меня... Мышка-то справа находится ко мне, блин, мышка. Находится-то моя справа она. Мотоцикл уничтожен так. Ай, блядь. Да бля, ты, почему это, черт возьми? Почему тачка не умеет так делать, а? Да черт его вы пускай... Реально, реально. Реально, лучше опять миссию начну заново, ну. <плевать> лучше эту миссию заново начну. На. Нафиг! На На На Нафиг! Нафиг! Нафиг! Нафиг! нафига. Я так делаю, блин! Фиг его знает, в общем-то. Эй! Мы сюда вернемся позже. Чтобы я по пешком бежал, блядь. Рой на пешечкает мост, Уже! Мне некогда, мне НЕКОГДА! никогда, Блин! Мне НЕКОГДА! Да, блядь, чёрт! Чёрт! Ч ⁇ рт! Да, черт! Ты... Ты черт! Да, черт, ну... Да, Рулил бы я правой рукой, а стрелял бы лево, блин. Ну всё же было бы лучше, чем вести лево а стрелять право. Вроде добрались до укрытия святых почти что, блин. Папа, па па па па па па фиг густо, густо, мусто, пусто, блин. Не, лучше бы я реально... Не ну, Ройна скрылся. Повторить миссию сначала. На Enter жмем. Не ну, лучше бы. Нужно Ройнов убить 4. Не, ну, лучше бы я реально рулил бы лево, а управлял стрелял бы правой потому что я левый так, значит, на твою городовую спасибочки спасибочки блин бочки говорю спасибо они а компу этому Ого, Ух, спасибо, блин, Ронин. Мотоцикл первый уничтожен. Так. Теперь второй идет. На очереди. Блин, лучше по-другому делаю. вот так вот, короче, блин. Да, блин, на еду, почему? Правая рука хорошо делает, а вот левая не очень. Левая рука заторможенная, реакция у меня. Хотя... Ай, блин, менты вы хотя бы не мешали быть тут под ногами, блядь. Хотя, может быть, есть какие-нибудь чит на то бы от полиции избавиться от Сенсруя 2. Чёрт! Таски! А, ты не смотришь на дорогу, что ли, блядь? Я еду, вообще-то! Я еду, б моё, блядь! Ты чё, не смотришь на дорогу, блядь? Не, он ведь пиздец, совсем не смотрит, походу, на дорогу. Не смотришь? Ага. Пасибочки. бочки, блядь. Твою ж мать. 2 из 6 уничтожено, убито. Ронинов. Ну, короче, продолжим, пожалуй, мы на всякий случай с вами завтра в сен 2 зависать, потому что... Сегодня я уже не могу. Сегодня у меня уже это Глюки, блин, поехали. Сдвиг, короче, по фазе, блин, сегодня произошел у меня. Хотя, может быть, нет. Там... Может, это тачку взять не а может вот эту реально эту тачку взять а да черта бери фигам ты мать. а это здесь ZCG... жи Вот водители неадекватные тут есть. Существуют же. А существуют и адекватные, которые, как я, которые... Мити, спешили, блин. Ну, не дошли, не доехали. Ронно почти добрались до укрытия святых. Ну, че я могу сделать, а, блин? Я нашел еще один диск, второй из 50. Не, я лучше пройду миссию завтра третью, потому что, ну, я не могу сейчас играть. У меня уже, ну, реально, ребят, короче, давайте всем до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих сериях Saints Row 2. Пока-пока. Короче. Покедов всем пока-пока, до скорых встреч, увидимся в следующих эпизодах Saints Row 2, пока-пока.